всем привет вы видите что я вашу по заброшкам но вы увидите но ну, некоторые люди писали мне в инстаграме где она находится вот где она находится в городе тех кто живут в опасной знают но когда вы увидите, да смотрите ролик до конца не забывайте подписаться нажать колокольчик лайкнуть это видео и написать Куча моих любимых раздавных комментариев Но не гнобите это видео И мы начинаем Я надеюсь, вы знаете, кто такой дорогой? Кто смотрел столовую, тот и знает Фонарик нужен сейчас, сейчас я Вот я вам буду освещать своим фонариком. А ну пошли в эту сторону. О, вот туалет. Тут тоже Мы сгорнем даже хорошую критику. Тут зала было, приемная, наверняка. Тут же ж, типа из того заброшенный. Друзья играются. Это как? Это черт? Это печка. Ч ⁇ пошли на второй этаж. не знаю. не Тут гараж какой-то был. Да, тут машины стояли. Смотри, видишь? Да. Колесо. Халявная шина. А, что там ее продавать? Можно фонарик? Да. Никого. А ты что думал? Я ну, не знаю, что Короче, мы вот тут где-то 10 нашли. Кого? Мы тут сгорели 10 По-моему, вот тут лежали. Да? Да, 10 гривен нашли. Когда? А, вчера. Да. Когда я, помню, я не я А ну, сюда. Иди в пол. Пошли. Палочка, да? Так, давай на второй этаж пойдем. Давай, там по Надо, я но... Как раз ты думал, что там есть в этих мешках. Тут вот. Вот тут и извести. Ну, это типа белый вот этот порошок, что ма... как побелка вроде можно использовать и на печках мазать вот эти. Кстати, ты на видео записал. Это... Okay. Вот на втором этаже мы предлагаем с Гардиевым сделать базу. Типа вторую базу. Дай-ка мне Мой Мойте все-таки вот это, как можно вот тут Когда так? Да вот этих матрасов не так раз Руками. Конечно, ботинки. Давай, проходи. Я уже отснял. А. Что здесь было? Что-то было. Вот это что-то было. тут машина ездит. Мы Хотел сделать базу. Потому что, ну, не зря, что ничего не делал. Смотрите, а тебе динамик нужен? Ты динамик? А для чего он нужен? А, это для колонки, да? Да. Дай сюда. Тебе он не нужен. Нет, mm -hmm. Эй, сделаю сейчас. Это Эй, пацаны. Эй, пацаны. Hey. Идите сюда. Oh. Вы на видео Иди сюда, смотри. Лови пушку. Лови аптечку. Смотри, а, тут окна, даже уцелевшие, смотри. Да, реально посмотри, Ребята, посмотрите вот туда. Тем комната, которую мы сняли. То отопление, наверное, было. что убрали. О, смотрите, телевизор. А. Идиоты. Кидайте мусор. Динамик. Ну, дырочки. <свист> не, реально охренеть. Окна целые почти. Кстати, тут не смотрите. Смотрите, музей. Ммм. Не кидайте камни, мы видео снимаем. Это... Не мешайте снимать видео. Фонарик можно? Я да -да. угу. тут да, не то Но интересно чтоб вообще было пошли пошли сейчас им триндюлей дадим вандау Вы чё хулиганите? Дурость. <свист> а потом мне говорят, ты жалуется, что... <свист> мы <ж те> <свист> <свист> Ладно, на фонарик. Мне он сейчас не понадобится. А мы ещё на а ну пацаны, ты... Пока нет. А. Я тебе сейчас похулиганю. Заткнись! И на этом мы заканчиваем наш видео. Не забывайте подписаться на канал, нажать колокольчик и лайкнуть это видео. И мы с вами увидимся через пару дней в новом видео. Пока!